Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и как вы видите, мне наконец-таки пришли некоторые товары на обзор. Поэтому сегодня мы посмотрим, что же нас ожидает, так сказать, в новом сезоне, точнее в новом месяце. Потому что я думаю, что в марте я постараюсь большинство из этого добра обозреть. Тут у нас два корпуса и еще плюс маленькая коробочка, которая не вместилась даже на стол. А вот, соответственно, здесь у нас корпус от компании Metallic Gear. А это дочка или внучка компании Fantex. Ну, можно сказать, дочерняя компания. Поскольку зачастую даже эти корпуса называют Fantex Metallic Gear. Это у нас Neo Silver, мы на него сейчас взглянем, конечно же. И второй корпус это старичок от Fractal Design Meshify C. Недавно было видео у меня на канале, где я показывал красивые фотки данного корпуса, и все спрашивали, вау, что это? А владельцы кричали, да, это мой классный корпус. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, да, это был Meshify C, сейчас мы его тоже увидим. Итак, смотреть на коробки, как вы понимаете, смысла никакого нету, поэтому давайте смотреть на корпуса. Итак, вот такие вот два малютки. Это у нас Fractal Design Meshify C, а второй корпус это Metallic Gear Neo. Более подробно расскажу о них, конечно же, в рамках обзора, но что можно сказать вкратце. Fractal Design Meshify C оказался очень популярен благодаря вот этой вот резной передней панели. В принципе, очень удобный, компактный корпус, имеющий кучу и кучу своих плюсов. А вот есть фильтры верхние, соответственно, вот эта стенка выступает в качестве переднего фильтра. В корпус, в принципе, влазит большинство железа, которое только вам нужно. Но при этом все остается достаточно компактным. Ну а если вам надо вместить нечто большее, водянки, кастом и так далее и тому подобное, то есть у него, конечно же, более расширенная версия, которая называется S2. Что касается второго нашего пациента, то, как вы знаете, компания Fantex обычно делает достаточно дорогие корпуса. То есть начальная цена их корпусов от 6,5-7 тысяч рублей и выше. Вот. Данная линейка ими позиционируется, как я понимаю, как более бюджетный сегмент. Поэтому он выходит под другим брендом. Но, ну, несмотря на это, корпуса, во всяком случае, внешний по характеристикам своим очень даже хороший. Более подробно, конечно же, рассмотрим его во время обзора. Он достаточно закрытый, то есть у него обдув осуществляется с боков. В отличие, допустим, от Fractal Design. Вот. Но многим нравится такой подход. Поэтому будем смотреть более детально уже во время обзора. Но ну, а пока давайте посмотрим на еще одну коробочку, которую мне тоже прислали. Ну вот, собственно, третий пациент у нас на сегодняшней распаковочке. Давайте смотреть, что тут внутри. Так, какие вещи я уже узнаю. Итак, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Во-первых, это вот такая вот RGB-шная клавиатура. Но это на самом деле я просил, потому что сейчас я делаю второе себе рабочее место, и мне нужна вторая клавиатура. После моей замечательной покупки клавиатуры от компании Razer, которая там Black Widow или что-то такое, я понял, что покупать сам себе клавиатуру я что-то не хочу, потому что я потратил на ту клавиатуру очень много денег, но не получил никакого удовольствия от работы с ней. Посмотрим, что покажет вот эта вот малышка. Здесь, я насколько понимаю, черепские стоят э, свечи, вот. А вот какого они цвета, какого они цвета? По моему, красные должны быть, да? А насколько я помню, должны быть красные. Ну ладно, мы это еще потом узнаем, потом посмотрим, все потом. Давайте смотреть, что же здесь еще. Наверное, надо снять эту коробку отсюда. Итак, помимо этого, тут находится также вот такая вот водяночка от компании Fractal Design. Это Celsius S36. Много водянок было у меня на обзорах, но вот ни от одной и от Fractal Design не было. Хочется сравнить ее, посмотреть, как бы, чем она отличается от кракенов, тех же, от Биквайтерских водянок, от Deepcool. А вот, но мои, скажем так, предвкушения, что она будет вполне себе хорошей, вот. И также тут два вот таких вот блока питания. Первый это GXF Aurum, его вы наверняка где-то увидели уже, он вышел достаточно давно. Вот, это один из лучших блоков, что есть у компании Cougar, или Kaguar, называйте как хотите. Вот, собственно, он идет на начинке HEC, то есть HEC, но, друзья, у него достаточно хорошая платформа, то есть он относится, ну, к сегменту выше среднего. У него платформа TPK, по-моему, или что-то такое, вот, или TFK. Собственно, блок питания неплохой относительно своих, ну, скажем так, характеристик. И есть тут еще более интересный блок, это GEX750. Чем интересен этот малыш? Да тем, что вышел он буквально недавно. То есть данный блок питания появился, насколько я знаю, ну, было анонсировано что-то, по-моему, в январе этого года. А вот, э, блок интересный, что у него внутри, не знаю, ни одного обзора на него тоже не видел. Вот, если вы видели, поделитесь ссылками. Думаю, что будет интересно на него посмотреть, хотя я обычно не очень-то занимаюсь обзорами блоков питания. Но надо когда-то начинать, наверное. Вот, друзья, вот это все железо плюс те два корпуса. Вы увидите, наверняка, в марте, может быть, в апреле этого года. Посмотрим на все на это, потестируем, поразгоняем процессор на Базянке. Посмотрим на корпуса, насколько они удобные и хорошие. Вот, может быть, даже покажу вам свое новое рабочее место. Это тоже может быть кому-то интересно. Вот как-то так, друзья, все это железо вы увидите в марте-апреле этого года. Постараюсь на все сделать обзор как можно быстрее. Если у вас есть какое-то предпочтение, то есть что-то вы хотите увидеть самым первым, то проголосуйте в опросе. Я думаю, что я, конечно же, учту ваше мнение. Но планировал я начать фрактал дизайновского корпуса Meshiff IC. А дальше уже как пойдет. Вот, собственно, как-то так, друзья. Если видео вам понравилось, не забудьте нажать на лайк. Также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выходящие видео с обзорами. Подписывайтесь на наши соцсети, они у нас тоже есть. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья.